180 граммов репчатого лука режем произвольными кусочками болгарский перец освобождаем от семян и режем небольшими ломтиками вес перца в чистом виде 300 граммов также нам понадобится 10 граммов острого перца и 300 граммов яблок без семенной коробочки все подготовленные продукты поочередно пропускаем через мясорубку с мелкой решеткой в полученную массу добавляем 20 граммов соли 50 граммов сахара 120 миллилитров рафинированного подсолнечного масла хорошо все перемешиваем и отправляем на плиту С момента закипания варим содержимое миски 30 минут. Массу периодически мешаем. По истечении времени добавляем в соус 3 грамма сушеного базилика, 30 граммов пропущенного через пресс чеснока, 50 миллилитров 9% уксуса. Перемешиваем и продолжаем варить еще 2 минуты. Затем прямо с плиты, не выключая огня, разливаем аджику по сухим стерильным банкам. Как стерилизовать банки и крышки можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Наполненные доверху банки закатываем. Переворачиваем на крышки. Даем так полностью остыть. А затем убираем на хранение погреб или кладовку.